Всем привет! Сейчас мы будем с вами готовить лепешки в сахаре. Для этого нам понадобится мед, соль, яйцо, мука, сахар, растительное масло и немножко воды. Мед, соль, яйцо, соль. Добавляем немножечко воды и разбиваем, размешиваем в однородную массу. Постепенно добавляем муку и тоже перемешиваем. Полученное тесто должно стекать с венчика. Вот наше тесто готово. Сейчас будем жарить. Разогреваем сковороду. Вот. Сейчас другая сторона поджарится. Можно будет обвалять в сахаре. Жарим мы их минутки 2-3 с каждой стороны. Наше блюдо готово. Приятного аппетита.